Всем привет! Это будет довольно короткий ролик, но ну, я так предполагаю. Просто мысля очень хорошая пришла в голову и исключительно срочно хотелось с ней, ей поделиться с вами. Знаете, мысли, они приходят и уходят, а осознание... осознание нам нужно уже сейчас. Поэтому решил воспользоваться такой... таким случаем, такой ситуацией и делиться с вами, что в моем понимании есть секрет счастья, секрет благосостояния для обычного человека. Знаете, я, я разложил жизнь на, жизнь на составляющие и увидел, что жизнь, как я всегда и предполагал, это всего лишь промежуток времени. Мы приписываем жизни очень много каких-то странных характеристик, мы придаем ей некое возвеличенное, возвышенное некое особое значение, что, в принципе, наверное, по-моему, совершенно неверно. Да, можно в данной ситуации опираться на философию, на религию, на многие другие какие-то моменты и пытаться найти несуществующий смысл в жизни. Смысл жизни смысл в жизни. Да, то есть вот так вот. Можно всякое, нагоняя туман, пытаться себе представить, но если отталкиваться от той реальности, которая нас окружает, то становится ясно, что жизнь — это просто-напросто промежуток времени. Возникновение самой жизни, конечно же, оно может быть каким угодно, но если предположить огромное количество сперматозоидов и случайность, процент вероятности того, что именно вы появились на свет, можно, конечно, в этом попытаться найти какую то какую-то закономерность, какое-то осмысление, какое-то чудо, явление, что угодно. То есть вы можете выдумывать дохренище всего. И любителей заниматься подобного рода вещами тоже, и их много, их хватает. И они каждый раз вам будут петь свою песню, в том числе, наверное, и я, что сейчас и делаю. Однако, если посмотреть на жизнь простым взглядом, довольно логичным, наверное, как мне кажется, Хотя это тоже можно оспорить. Я предполагаю, что вот то самое стечение обстоятельств, что из всего количества сперматозоидов именно вы появились на свет, это выживание. Вы были самые быстрые, вы были самые успешные, вы были самые удачные. Вы оказались в, нужное место, в нужном месте в нужное время. Может быть, я не знаю, ближе других к других яйцеклетке. Может быть, вы оказались сильнее и быстрее действительно. Физически какие-то характеристики у вас присутствовали в тот момент. И может, у вас инстинкт сработал быстрее других. Функциональность ваша начала работать совершенно иным способом и иным каким-то методом. Но ну, мы не можем этого вспомнить. Факт остается фактом. Все остальные погибли и больше нет. А вы сейчас здесь. И у вас есть жизнь что, на мой взгляд, является собой промежуток времени. Так вот, секрет счастья и секрет благосостояния отталкивается от подобного рода заявлений, на мой взгляд, он заключается в коротком пути. Это если в двух словах выразить. Что в моем понимании короткий путь? Посмотрите, что в нашей жизни каждого из вас окружает. Каким хламом, мы заполняем жизнь. На что мы тратим время, на что мы тратим внимание, на что мы тратим средства, на что мы тратим силы, на что мы тратим все, что у нас есть. В первую очередь, конечно же, время. Ну и силы, соответственно. Почему? Потому что это энергия и время, энергия. Понимаете? Как бы это кощунственно не звучало, как бы черство это не звучало, может быть, сейчас, секрет счастья заключается в исполнении рациональных шагов и поступков. Если вы будете действовать хладнокровно, если вы будете в своей жизни действовать расчетливо, если вы выбросите из своей жизни если время вам позволяет, все то, что вас окружает, что по факту вам совершенно не нужно, и на пьедестал поставите себя самого как единицу всего смысла всей жизни, потому что так и есть, ничего в вашей жизни не может быть значимее вас. И если вы с эгоистичной точки зрения с материальной, временной точки зрения посмотрите на то, что для вас может быть счастьем, а если предполагать ну, обычным человеческим взглядом, что есть для нас счастье и благосостояние. В принципе, это и является благосостояние, Благое состояние человека, когда он умиротворен, когда он защищен, когда он сыт, когда он обогрет, когда он здоров, когда он подвижен, когда он... Я не знаю, то есть список он не сильно большой, но он вам понятен, он вам известен, как никому другому. Вы прекрасно понимаете, что сделает вас счастливым. И если в этот момент вы посмотрите на все происходящее вокруг с точки зрения абсолютного эгоиста и будете заботиться только о себе, отбросьте всех своих бесполезных и бессмысленных друзей. Э разорвете круг своего совершенно бессмысленного общения и будете делать то, что будет направлено исключительно на ваше благополучие, то вы обретете счастье, вы обретете благосостояние и проживете остаток своей жизни, скорее всего, в достатке, в спокойствии, в умиротворении, на своем собственном пьедестале понимаете короткий путь в жизни я сейчас начал понимать э, Варье, чиновников политиков да бандитов каких-то там прочих прочих я вот буквально прямо сейчас начал понимать да я не согласен с их моральной постановкой они они переходят свободы других я пытаюсь найти некий баланс и Попытаться достичь своей свободы, не затрагивая при этом свобод других. Ну, то есть, как бы и мораль соблюсти, да, и рыбку съесть, и, и счастье получить. Мне кажется, это возможно. Возможно, не двигаясь по углоткам других людей, возможно, не отбирая у других, как говорится, их последний хлеб, не загоняя их в рабство, не загоняя их в проблемы, не подставляя их, не создавая каких-то преступных схем, возможно, рационально использовать свое время и двигаясь кратчайшим путем к определенному возрасту достичь, скажем так, идеальной точки своей жизни. Дабы в последующем все оставшееся время вашей жизни было вот, вот в таком состоянии, в состоянии периодической эйфории. Абсолютного или сильного, или шибкого, или умеренного достатка. Ну, то есть, тут уже зависит от вас. Я надеюсь, что вам удалось, мне удалось высказать довольно понятно, а вам удалось понять то, что я имел в виду. Короткий путь, понимаете? Прямой, рациональный, практичный. Ведь мы делаем... Столько отступлений, столько ответвлений. Мы шагаем не по прямой в жизни своей. Мы шагаем петляя. Мы крутимся, кто-то идет назад, кто-то стоит на месте, топчется. Кто-то все время поворачивает куда-то вправо, влево. Как я, предположим, когда начинаю говорить о какой-то теме, я начинаю постоянно уходить куда-то в сторону. Ну, понимаете, да, такой Такой пример. В этом и есть, наверное, секрет счастья. Секрет благосостояния так точно. Счастье — это более наше моральное некое состояние, которое мы сами для себя определяем как счастье, как некую величину. А вот по поводу благосостояния тут, по-моему, более понятно. Это наше физическая грань возможности, что ли, наше наполнение. Насколько мы можем побежать обезопасить свое существование и позаботиться о последующем дне, о последующем месяце, годе, десятилетии. Ну и, наверное, о своих близких, там оставить что-то последующим поколением. Понимаете, да? То есть вот в таком формате. Это и есть счастье. Это и есть благосостояние. Я уверен, если человек сядет, подумает, посмотрит, кто вокруг него, и отбросит, вот в прямом смысле слова. сотрет, номера из своей телефонной книги, сменит место работы, опираясь исключительно на холодный расчет, не на эмоции. Вы понимаете, сколько раз некоторых людей данные, там, контакты, телефоны, связи в соцстраницах и прочее, я, бывало, удалял, а потом возвращался к общению с этими людьми. Зачем? Я сейчас понимаю, что я допускал ошибки, я поступал совершенно неправильно, я был ведом эмоциями, мне почему-то казалось, что ситуация обратима, мне почему-то казалось, что я могу ее изменить, мне почему-то казалось, что люди, которые однажды меня подвели, они могут быть другими, они могут стать другими, они могут быть мне полезны, они могут быть настоящими людьми. Это заблуждение, это ошибка. Это самообман. Точно так же и наша работа, которая не приносит ничего, лишь дает нам кусок хлеба на, на то, чтобы прошить этот месяц. И мы идем на работу день, день в день. Как вот я снял видео, у меня ролики есть. Почему я дурак? Я там коротко и ясно объясняю, почему. Я его снял, кстати, когда в 6 утра шел на работу. Ну, то есть... Понимаете, мы... Мы каждый раз, наступая на одни и те же грабли, мы пытаемся себя убедить, что это были не грабли, что это было так, ну, все поправимо, все, И таким образом мы почему-то больше энергии, больше сил, больше времени отдаем каким-то другим людям. Мы постоянно жертвуем собой. Каждая секунда нашего времени, даже сейчас, та секунда, которую та минута, это те 10 минут, 20 минут, которые я отдаю вам, я по факту жертвую собой, Потому что это время я могу проводить для себя. Ведь оно ограничено. Это мой ресурс. И он конечный. И он бесценен именно для меня. Для вас он совершенно ничего не значит. Может быть, вы как раз его сейчас, глядя это видео, используете рационально, получая для себя то самое знание, которое вам необходимо в жизни, которое вам, возможно, для вас стало сакральным. Понятия не имею, как там что там. Кто-то скажет, может ты дурак. Идиот, имбецил, как говорят, слабоумный. <смешные>, Смешные слова. В общем, поймите меня, ничего кроме вас и кроме вашего времени у вас не существует. Все остальное, приходящее и уходящее, как бы оно ни было вам дорого по факту или по вашей иллюзии. Ваша жизнь самое ценное, что у вас есть, ваше время. И если вы будете жить, идти по своей жизни коротким путем, то вы определенно быстрее и определенно точно достигнете своей цели, не тратя время на других. Я понимаю, как это звучит. Я понимаю, что такое эгоизм. И знаю, что есть две стороны данного чувства, данного поведения. Есть эгоизм хороший, как я считать привык. И есть эгоизм плохой, его плохой формы. Это когда люди не считаются с интересами других людей. Я понимаю, я говорю сейчас о хорошей стороне эгоизма, когда вы себя ставите на первое место, но при этом вы не перешагиваете границу чужих свобод. Это очень важный момент. С точки зрения морали, ну, у разумного человека мораль есть. Разумный человек сам выработает мораль. Он будет знать, ему не нужны подсказки какого-то выдуманного фальшивого бога, для того, чтобы понять, что такое в его жизни, в его времени, в его э, обществе, что такое добро и зло. И спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Да. В общем, все. Это все, что я хотел сказать. Выбросьте из своей жизни совершенно, да практически все. Потому что я уверен, что почти все, что вас окружает, за исключением единичных людей, единичных вещей, ну понятно, члены вашей семьи, там э, родители, наверное, там какие-то. А может вам повезло, может вы работаете именно на той работе, которую вы любите и которая дает вам достаточное количество денег, но тогда непонятно, что вы делаете здесь и почему вы меня слушаете, и почему вы смотрите ролик под названием "Секрет счастья", "Секрет благосостояния". Если у вас все отлично, то вам здесь не место. Понимаете, в чем суть? Поэтому не зачем смотреть. Тот, кто смотрит, он явно нуждается в подобного рода информации. Правдива она или нет, с точки зрения логики, мне кажется, да. Я, я уверен, что да. Факторы, которые отвлекают всегда, любого человека, везде, при любой ситуации, они мешают, мешают достижению цели. Будь то на работе у станка, будь то за рулем автомобиля, будь то при воспитании детей, будь то при выращивании, будь то совершенно вот при чем угодно. Вы возьмите любое дело, каким бы вы ни занимались, вы сделаете его хорошо идеально, но это такой элементарный пример в жизни, например, Возьмите любое дело, то ли вы суп варите, то ли вы там, шьете что-то, то ли вяжете, то ли клеите, то ли паяете, то ли строгаете, то ли копаете. Если кто-то подходит начинает вас... Отвлекать ваша работа теряет в качестве, ваша работа начинает растягиваться, и на нее уходит больше времени, потому что вы отвлечены. Понимаете, в этом вся суть. И если это работает в любых других ситуациях, в любых других примерах, то почему это не должно работать э, на всю жизнь, на вашу цель, на ваш смысл жизни, на ваше счастье, на ваш успех? Через чего вдруг это не должно работать так? В природе все схоже. Тем более в системе, в которой мы живем. Берешь мелкое, прикладываешь к большому, и в итоге видишь, что это отображение одной и той же схемы, одного и того же механизма, одной и той же философии. Это довольно просто. Люди просто не приводят примеры, люди не сопоставляют, поэтому они, может быть, и не замечают этих вещей. Но я замечаю, для меня это довольно просто. Это постоянно под ногами. Точно так же и в жизни. Так что... Наверное, вы в этом нуждаетесь. Следовательно, бросить, очистите. Не надо только мне говорить, что это сложно отказаться от привычки. Я лучше вас знаю, что такое привычки, я лучше вас знаю, что такое определенный образ жизни. Я ломал его неоднократно. И многим привычкам я до сих пор податлив и мне очень тяжело им сопротивляться. Я отлично все это знаю. То есть мне не надо рассказывать, что такое жить в обществе вместе со всеми. Я точно так же живу в обществе вместе с вами, как и вы вместе со мной. Но я учусь, я ищу, я думаю, я анализирую, я пытаюсь. В этом вся суть. А если вы опустили руки, тогда, тогда ничего не делайте. Потому что все не имеет смысла. Просто живите, плывите по течению, пусть у вас будет то, что будет. Вот и все. И счастье, я думаю, так и добивается какой-то там человек. Который именно так поступает. Знаете, я сейчас быстренько приведу один маленький пример. истории из моей жизни. С нами учился один парень. Ну, одноклассник мой, короче. Вот И он во время даже учебы как-то немножечко сторонился всех. Но все равно, ну, учишься ж в одном классе, живем в одном доме. Он был частью коллектива, может не такой активной, скажем так, его единицей. Но все-таки был. И вы знаете, как только мы вот, выпускной, грубо говоря, гуляли, да, как только получили аттестаты, разошлись, я как-то проходил, увидел его по двору, шел на навстречу, что ли, мимо меня, неважно. Я поздоровался, а он даже не посмотрел в мою сторону. Он не только не проронил никакого звука, ну, то есть, он просто шел, как будто меня нет, как будто меня не существует. Я тогда ну, немножко, наверное, расстроился, обиделся, что ли. Хотя я знал, что он меня прекрасно видел и прекрасно слышал. Суть была в другом. Я потом, спустя время, понял, в чем дело. Я понял, что все одноклассники, что вся эта бодяга, что вся эта история на гроша ломаного не стоит. Что мы чужие люди. Какая разница, что мы учились в одном классе. Какая разница, что мы сидели за одной партой. Какая разница, что мы столько лет... там. Одного учителя слушали, в этом нет никакой разницы. В том-то в том и дело, что это не дает приоритета для общения в будущем этим людям. Но мы продолжаем встречаться, встречи выпускников, там какая-то херня. Стоим, обсуждаем, жирем, пьем там еще что-то. Хвалимся, там, кто чего больше достиг, кто, кто меньше, кто. Зачем это? Кому это надо? Вы чужие люди. То, что вы учились в школе, в одном классе, ну, это же такой. Понимаете? Так получилось, вас забросили в один класс. Вы как были до этого чужими людьми, с чужими жизнями. Точно так же и после этого. Вы чужие люди, с чужими жизнями. Хуже нет вот этой привязанности, когда вот, мы ну, вместе в одном институте, мы сокурсники, там, да, типа, о, мы, сослужили всю армию вместе служили, о, мы соседи. Ну ладно, я понимаю, с соседями можно иметь какие-то. Конкретные общие интересы в целях безопасности, в целях поддержания порядка, в целях, ну так, даже как бы и культурный момент, опять же, присутствует, поздороваться там, формально спросить, как дела, живы, здоровы, все дела. Все, разошлись. По факту, каждый из вас в своем курятнике, каждый из вас в своей конуре и вы. Вы нафиг не нужны им, и они по факту нафиг не нужны вам. И случись что, будете кричать, они будут смотреть в дверной глазок, и они даже не откроют дверь. Хорошо, если они позвонят, там, 02, предположим, вызовут милицию или что там. Ну, это хорошо, если так. Но по факту они, вы все, что вы можете услышать в данной ситуации, то, что они еще раз провернут замок, то есть закрыть еще на один оборот дверь. Понимаете? И так будет со всеми. И такие люди нас окружают до тех пор, пока общество не станет таким, вот о котором я говорил, и то, что я предлагал, консолидироваться, там, выращивать новое общество и прочее, прочее воспитывать новое общество, выращивать неправильное слово. Вот это, да, это, ну, это повлияло бы глобально, но до тех пор вы живете в волчьем, даже не в волчьем, в бараньем стадии. У волков у них больше э, какая-то иерархия присутствует, там, Социальные пирамиды, я не знаю, у них как, мне кажется, все-таки более распределены должности, ну, если можно так выразиться. Там, там четко, ясно, иерархия там очень жесткая, категоричная. Но ну, Она там основана на своих каких-то принципах силы, там, я не знаю, силы, скорости, реакции. Там свое. А вот в стадии баранов, я вам скажу, потому что я знаю, что такое «атара овец». Я с этим умел дело. Вот баран, куда повел стадо, туда оно и пошло. Вот и все. Понимаете? Там нет какой-то такой особой иерархии. Есть бараны, есть овцы. И вот это больше похоже на наше общество. И каждая овца, она без безинициативная. Но есть бараны, пастухи. Есть собаки. Так что... Хотите достичь в этой жизни счастья, хотите достичь в этой жизни благосостояния? Ну, это, наверное, самые подходящие слова, да? Хотя счастье ⁇ это такое достаточно эфемерное понятие для многих людей, но я думаю, каждый из вас определяет для себя, что такое счастье. Так вот, хотите этого достичь? Идите коротким путем. А короткий путь ⁇ это отказ от всего лишнего. А все лишнее ⁇ это то, что вас окружает. Вот такая вот формула, понимаете? И не надо говорить, что этот друг мне важен, что вот эти люди, я тоже там не могу от них отвернуться, а вот эта работа, я не могу с нее уволиться. Знаете, это ваши проблемы. На самом деле, это ваши проблемы и ваше самоубеждение. Тот, кто меня поймет, тот и сделает выводы, тот и поступит так, как нужно, потому что ну, по-другому по никак. И либо человек себя меняет, вот как сейчас кризис, это экономический, финансовый, там все это. Сейчас очень многое произойдет на рынке труда очень большие изменения. Мне очень понравилось один грамотный чел, там он занимается бизнесом. Конечно, он там более довольно пафосно все это дело преподносил, однако суть э, была им озвучена довольно четко. Идет изменение постоянное, постоянное изменение в бизнеса, структурирования. Все, что нас окружает, вся система, она перестраивается, она видоизменяется, она мутирует так же, как тот же вирус. И те, кто не перестраиваются, те, кто не подстраиваются, не, не видоизменяются под систему, да, те люди пропадают, те люди исчезают. Они остаются на том дальнем уровне. Знаете, вот как в банке ты приходишь, и было столько КАС раньше, которые принимали платежи, а теперь их осталось там одна или две. Пенсионеров не уменьшилось, их также много. И они точно так же не умеют пользоваться компьютером, там вот этим интернет-банкингом и прочей херней. И они продолжают приходить. И так как касса стала меньше, очередь не уменьшается. Но до них никому нет дела. Те, кто по они давно производят оплаты через системы всевозможные. Они даже из дома не выходят для того, чтобы произвести оплату коммунальных платежей, еще что такое. Но это такой живой пример вам бытовой совершенно. А пенсионеры, они как ходили туда, в кассы, они так и будут ходить. И что будет с ними, когда кассы все закроют? вот эти, Понимаете? Все перейдет на электронное. Что тогда будет? А они будут стоять все к одному консультанту, который должен будет каждому из них помочь. Понимаете? То же самое и с бизнесом. То же самое и с исключением многих профессий. Если ты не перестраиваешься, вот я почему, я предположим, не лезу в программирование, да я ни хрена в этом не понимаю. Но смотрите, как у нас развито стало вот это программное движение. Как, как у нас развито стало. И они зарабатывают, они в движении, они разрабатывают игры, приложения, программы какие-то там и прочее, прочее, прочее. Я совершенно, мне совершенно непонятно, как эта херня работает, как она устроена, и с чего вообще нужно начинать. Я боюсь, на самом деле, что если я пойду на какие-то курсы программиста, то я буду сидеть просто как, как полено и буду слушать совершенно непонятные мне слова. То есть мне надо возвращаться куда-то вообще вглубь, вглубь своего развития, чтобы начинать с самого нижнего пласта, предположим. Хотя, казалось бы, мы такие же люди. Но нет, выходят уже не такие. Понимаете? И то же самое и здесь, с этим счастьем и с этим благосостоянием. Мир изменился очень давно. Вернее, как изменился? Он меняется постоянно. Нет ничего нет ничего стационарного, стабильного. Все как-то вот видоизменяется. Да и вы в том числе. Вы родились, вы уже несколько раз поменялись, ваши клетки обновились, тело, в котором вы находитесь, оно вам уже давно не принадлежит. Ну, в том плане, что это не тот человек, который был 10, 15, 20 лет назад. Вы за жизнь по факту меняете несколько тел. Вы совершенно разные существа. У вас другой набор клеток. Да, он строится по определенному роду программе, там и ДНК, естественно, одно и то же, там и прочее, прочее, и характеристики какие-то, там биологические, метки какие-то, я не знаю, группа крови и прочее. Может быть, даже радужная оболочка, отпечатки пальцев. Но это, скажем так, формат, это шаблон, а по факту ваше тело оно совершенно другое. И вы достигнете определенного возраста, потом уже начнете разрушаться, там стареть. Но до определенного возраста вы растете и вы меняетесь. Сегодня вы такое, через 10 лет ваше тело, это совершенно другое тело. С другими клетками, с другими тканями. Понимаете? Точно так же и здесь. Короче, тот, кто понял меня, молодцы. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а кто не понял меня, мне... Хотел сказать, что мне искренне вас жаль. Да нет, не жаль, я в таком же положении. Я в такой же ситуации, только может быть в других каких-то направляющих, в плане технологий там, или еще чего-то. Моя вот индустрия умерла, все, я никому нахер не нужен. И все знания, которые были накоплены, и вся, весь карьерный рост, и все остальное, это совершенно никому не нужно. И мне приходится перестраиваться в совершенно другом направлении, и мне самому это исключительно не нравится. Ну, с другой стороны, я понимаю, что это логично, что это правильно, что это позволит мне выжить, и надеюсь встретить старость в спокойствии, в тепле, в уюте, в безопасности, в достатке. Это самое главное. И в здравии, и в светлой памяти. И вот для чего я делюсь с вами этой информацией. Потому что я понимаю, что я так же, как и все, в одной обойме, в одном стадии. И я вижу результаты, которые ожидают тех, кто не хочет меняться. И если вы останетесь в этом сером, овечьем стадии, то ничего хорошего, кроме бойни, вас не ждет. Вас еще будут какое-то время доить, осеменять, стричь. Ну так, давать гонять по полю, чтобы пожрали нибудь чтобы от вас результат был. Но знаете что, рано или поздно вас пустят на мясо. Вот это мое видение того, что происходит. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго. Надеюсь, вы поняли меня.